Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для скорпионов на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой под колодой у нас карта императрицы замечательно карта красивой женщины карта управляемая планеты венеры то есть говорящая о красоте карта фертильности для кого-то может быть означает беременность либо плодотворность может быть какие-то планы будете осуществлять много чего успеете много чего сделаете Для мужчин это вот может быть ваша партнерша или встретите такую красивую женщину а для женщин вот так как как будто вы его, его императрица, вы его, его, его принцесса. Так к вам будет относиться ваш мужчина в этот период. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. А тема двух последних недель для скорпионов у нас Туз Пентаклей. Предпоследняя неделя Шестерка Кубков. Король Посохов. Карта Суда и Справедливости. И восьмерка посохов. Последняя неделя у нас десятка кубков, пятерка пентаклей, карта башни и четверка посохов. Итак, тема, тема у нас замечательная. Туз Пентакли, карта денежная в первую очередь, что-то неожиданное. Вы можете получить, например, прибавку к зарплате, премию, бонус какой-то. Может быть, наследство получите, кто-то выиграет в лотерею, может быть. Э, Какие-то такие вот крупные э, деньги вы можете получить. Кто-то удачно продаст или купит жилье, может быть, или машину, тоже может быть. по Крупные покупки проигрываются по этой карте тоже, потому Потому что для этого нужны деньги но ну, замечательно в любом случае очень хорошая карта финансово и ваши первые карты на предпоследнюю неделю шестерка кубков и Король посохов. Ну, для кого-то, в первую очередь, дети. Шестерка кубков – это дети. Дети будут радовать, э, приносить какую-то радость, э, удовлетворение тем, что вот вы воспитали таких замечательных детей. Ну, а еще карта шестерка кубков говорит о прошлом. Вот к вам может постучаться вот из прошлого вот такой король посохов. Король посохов – это мужчина элемента огня. Это львы, овны, стрельцы. Либо человек обладающий качествами вот, людей огненной стихии. То есть, во-первых, может быть вспыльчивым, во-вторых, может быть каким-то ярким, э артистичным, может быть, какие-то творческие у него есть задатки, э либо работает в какой-то среде, потому что посох – это работа э как бы, или карьера. Ну, а еще это люди-предприниматели, -предпри то есть человек, который работает на себя. Они любят работать на себя в основном и всегда умеет зарабатывать деньги вот, на своих каких-то талантах ну вот кто-то это может быть по работе может быть вам вы ищете новую работу вы можете обратиться к человеку из прошлого кто-то кто вам или вы неожиданно встретитесь с кем-то может быть это ваши бывшие отношения с кем-то с этим человеком это не обязательно всегда личностные отношения может быть дружеские отношения но вот кто-то из прошлого объявится мужчина из прошлого объявится в вашей жизни Карта шестерка кубков очень позитивная карта, поэтому человек придет с позитивом. То есть даже если ваши отношения завершились с этим человеком, например, если это ваш бывший, довольно негативно, то этот раз человек придет с миром. То тут нет никакой агрессии, тут скорее всего просить прощения будет, вспоминать хорошее, может быть даже проситься назад будет. Так что это уже вам решать, чего вы хотите. Кстати, человек из прошлого для кого-то могут быть что-то, может быть связан Судебными разбирательствами. Может быть, у вас, кстати, с человеком, вот с этим мужчиной если у вас были какие-то суды, связанные с детьми, вы можете получить решение суда, и все очень быстро как бы начнет продвигаться у вас в эту предпоследнюю неделю, потому что восьмерка, мечей, восьмерка посохов – это карта занятости, высокой занятости, передача постоянная какой-то информации. Если у вас суды, то, может быть, вас затребуют какие-то документы. Вы туда, вам обратно ответ. Все это будет очень активно проходить вот в этот период. Еще вот на этой карте нарисованы пожилые люди. Может быть, у вас вопрос не только с детьми, может быть, с кем-то из ваших родителей. Может быть, какие-то юридические вопросы, связанные с наследством ваших родителей. Вот тут вот. И вы, вам нужно вот какие-то документы туда-сюда как бы пересылать или получать. И ну, в любом случае карта суда выпала вам, что означает о том, что вы вы получите то решение, которое вы хотели бы получить, то есть вашу, вашу пользу, вот это все. Ну и тут следующие карты довольно тоже позитивные. Вы знаете, если вы раньше, у вас были проблемы с деньгами, проблемы, может быть, у кого-то были с жильем, негде было жить, или жилье было довольно такое неприспособленное, или были проблемы со здоровьем, вот сейчас все разрешится. Вот с этой денежкой, вот с этими судебными решениями, вы получаете десятку кубков, то есть одна из самых позитивных карт в колоде Таро, то есть семья, вообще часто нарисована пара и дети, то есть вы все благополучие полное благополучие вот по этой карте. Это вообще семейная карта, то есть в семье не будет никаких перебранок, никаких, никакого недопонимания, взаимопонимания будет, и детки, как я говорила, радуют. Все, все то, что вот дом полная чаша, вот так вот, вот, по этой карте. Причем неожиданно, кстати, обычная карта башни, она такая негативная, но она, когда окружена такими позитивными картами, она теряет свой вот этот негативный смысл и говорит только о, как, как гром среди ясного неба, неожиданно, может быть, вот поэтому и карты Тузани тоже всегда неожиданно вы получаете вот эти деньги, неожиданно у вас меняются, кстати, ваши, может быть, для кого-то жилищные условия, потому что четверка посохов – это карта стабильности, это карта, может быть, празднования новоселье, может быть, что-то такого. вот Для кого-то неожиданно предложение руки и сердца может произойти. Для кого-то кого-то кто-то начнет неожиданно готовиться к свадьбе. Вот это вот что-то такое. Накрытые столы, юбилей какой-то. Что-то очень такое неожиданное, как гром среди ясного неба. Не ожидали, что вам, может быть, предложение сделают. Не ожидали, что вот сразу надо свадьбу играть. Кстати, свадьба, может быть, не ваша, а ваших детей или внуков, и вы вдруг вам как вот эта новость, как гром среди ясного неба, что надо вот готовиться к свадьбе, вот, вот так вот. Ну, замечательно, как бы, очень позитивные карты в этом плане. Давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. Карта мышки. Карта совы очень серьезная карта карты но ну, много-много будет новостей но новости будут не только э, как бы такие серьезные э, какие-то вот сова приносит нам э, какую-то информацию сова мудрая птица то есть там постоянно что-то такое важное может быть а птицы это сплетни то есть вы и сплетни будете получать и в то же время какую-то важную информацию но держите как говорится ушки на макушке востро рядом с вами смотря но это всегда, это нормально, всегда так случается. Как только у вас появляются деньги, вокруг вас начинают виться разные люди. Вот у вас могут, вокруг вас может объявиться кто-то, какой-то человек, который из-под тишка будет пользоваться вашими какими-то благами. Вот эта мышка, эта, которая под, подгрызает наши, знаете, тихо-тихо-тихо-тихо и уносит на сторону наше вот благосостояние какое-то. Так что держите уши востро, имейте в виду, что кто то вот рядом с вами может быть вот такой человек оракул мудрости для скорпионов Возрождение. Вот это ваша карта Возрождения. Замечательно. Весь этот период, он у вас как бы под вот этим, под эгидой Возрождения, что ли. Какой-то период заканчивается, что-то начинает у вас возрождаться, что-то новое, что-то новое начинается. Замечательное. И последняя карта Оракул Эзотерический. И ваша карта. Вот. Пожалуйста, четверка посохов. И тут четверка. Четверка посохов это, как я сказала, карта стабильности. Все те предметы, у которых есть четыре точки опоры, они очень крепко стоят на ногах. Ну и тут вот э, карта крепких, крепкого фундамента, крепкого основания. То есть вы вот либо строите крепкое основание, либо оно у вас есть, которое ни, ничто вас не поголебает, ничто, ни, ничто вас даже не э, потрясет. У вас крепкая основа. Для кого-то это семья, для кого-то это крепкие родители, может быть, вот эти вот крепкие корни, ничто вас не, не сможет сдвинуть с места, все у вас как бы замечательно, мои дорогие. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на этот период, если вы в первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч, до свидания.